Идеал М – это международная компания, которая реально позволит нам с вами выйти на стабильный и к тому же еще и пассивный доход. Перед нами площадка Track это беговая дорожка, то есть бег по кругу. Это два друг от друга независимых стола. Ход на первый стол составляет всего 750 рублей, а второй стол стоит 7500 рублей. Вы можете активировать любой на выбор, вы можете активировать сразу и два стола и бежать в одном направлении денег. Каждый пройденный круг на первом столе вам будет приносить ровно 1500 рублей. Каждый пройденный круг на втором столе вам уже принесет... 15 тысяч рублей. Как работает данная программа? По сути, это линейка. У каждого из нас есть своя партнерская ссылка в разделе «Партнеры». Мы ее даем своим потенциальным партнерам. Люди регистрируются, и мы зарабатываем деньги. С каждого первого человека деньги идут на вывод – то есть, если вы активировали первый стол за 750 рублей, вы вернете 100% свои 750 рублей. Если же вы активировали за 7500 рублей, вы возвращаете 7500 рублей. Со второго человека у вас идет реинвест. По броне вашего спонсора вы всегда вернетесь к своему спонсору. Получается, что здесь создана искусственная закольцовка мы же мечтаем с вами с одними и теми же людьми работать и постоянно зарабатывать, чтобы не нужно было постоянно приглашать новых, новых, новых. По сути, вы здесь можете зарабатывать даже с одним активным партнером. Если у вас будет два человека, вы будете зарабатывать в два раза быстрее, три человека в три раза быстрее. Это на самом деле очень круто. С третьего человека вы опять же получаете денежки на вывод, и получается, что каждый ваш личный приглашенный партнер всегда будет возвращаться к вам, как только под ним будет вставать второй человек. Вам не нужно сюда докупать никаких клонов. В бизнес вкладывается всего один единственный раз. Как видите, есть функция занять ⁇ Занять-занять ⁇ Многие спрашивают, как правильно ставить брони. По сути.. Здесь вы брони ставите только под себя, и система вам всегда будет подсказывать. Вот ваш открытый стол, можете нажать «Занять один» и «Занять два». Почему именно две брони? Да потому что мы не можем с вами 24 часа в сутки смотреть на монитор. Первая бронь – это главная бронь, а вторая – запасная. Вот активировался у вас человек, а вас дома нету, он станет по броне «Один». Следующий станет либо уже он пригласит своих людей, и у него сработает реинвест. Он станет к вам по броне 2. То есть эта запасная бронь позволит вам не упускать свою прибыль. Многие спрашивают, как мне здесь переставить брони? Очень легко. Вы нажимаете на любое другое место, и просто бронь переставляется. И не важно, на какое место вы поставили свои брони. Всегда. Первый человек, не неважно куда он станет, он принесет вам деньги на вывод. А второй создаст вам реинвест. Это будет ваше место, которое в дальнейшем будет вам приносить доход. А третий человек всегда вам также будет давать денежки на вывод. Огромное преимущество в том, что здесь матрица Полностью она управляемая. И она позволит вам находить диалог со своим спонсором. Ведь самое главное в сетевом маркетинге – это общение, это работа со своей командой. Вы всегда сможете общаться со своими людьми. У нас очень удобный кабинет. Запомните профиль свой. У нас есть статистика. Вход открыт у нас в любую программу. В каждой программе вход открыт в любой стол. Вы также видите перед собой поисковик. Есть уроки в кабинете. У нас все продумано до каждой мелочи. У нас очень удобные платежные системы. Мы работаем с Perfect, с Power, с Бербанк. По сути, вы можете пополнять баланс своего кабинета с любой платежной системы и выводить их тоже на любую платежную систему. Наш девиз заработал. Поставил на вывод и получил в этот же день. По сути, у нас международная компания. У нас работает Казахстан, Россия, Узбекистан. У нас очень круто, у нас очень надежно. Поэтому приходите и давайте с вами будем развиваться во всех странах мира. Для того, чтобы мы с вами могли реально объединяться и зарабатывать очень хорошие деньги. Если вам это интересно, пожалуйста, звоните в личку, позвоните человеку, который даст вам этот видеоролик. И мы с вами будем идти в одном направлении денег и зарабатывать все дружно вместе хорошие деньги.